Привет, поклонники Немиркина! Мы вернулись, чтобы помочь вам лучше понять повседневную психологию лучше. Травма часто является результатом подавляющего количества стресса от ситуации, которая превышает способность человека справиться с ней, например, смерть любимого человека, конец значимых отношений или отказ любимого человека. Притворяетесь ли вы, что все хорошо, когда на самом деле это не так? Когда у вас нет позитивного и здорового способа справиться с травмой, в итоге вы подавляете свои негативные эмоции. Бывает трудно распознать неразрешенную травму на поверхности, особенно внутри себя. Поэтому вот 9 признаков того, что, что вы все еще страдаете от незажившей травмы. Первый. Вы сопротивляетесь позитивным изменениям. Когда в вашу жизнь приходит что-то хорошее, ваш первый инстинкт – отнестись к этому с подозрением. Вы испытываете врожденное чувство стыда или вины всякий раз, когда вы позволяете себе привязаться кому-то. Или праздновать собственный успех? Если да, то, возможно, вы носите в себе неразрешенную травму. Вы с трудом принимаете позитивные перемены и, возможно, даже пытаетесь сопротивляться им поначалу, потому что глубоко внутри вы чувствуете, что не заслуживаете счастья. Во-вторых, вам нужно все планировать. Есть ли у вас потребность полностью контролировать ситуацию? Чувствуете ли вы себя расстроенным и потерянным, когда все идет не так, как вы ожидаете? Ваша потребность в контроле, скорее всего, коренится в травмирующем опыте, в результате которого вы почувствовали себя беспомощным и уязвимым. В результате вы все контролируете. И беспокойтесь о том, что находится вне вашего контроля. Это говорит о том, что у вас глубоко укоренилось недоверие как к себе, так и к миру в целом. В-третьих, у вас сильный страх неудачи. Боязнь неудачи – это нормальная часть человеческой природы. Однако сильный страх неудачи может быть нездоровым, если он начинает перевешивать вашу мотивацию к успеху. Вы не только упустите множество возможностей и подавляете свои творческие способности и амбиции, но это также может привести к перфекционизму и неуверенности в себе. Это может быть вызвано неразрешенной травмой, которая вызывает у вас негативную веру в себя и интернализировать свои недостатки. В-четвертых, вы испытываете сильный страх перед успехом. В качестве альтернативы подавленная травма также может проявляться через сильный страх успеха. Вы когда-нибудь сдерживали себя от получения чего-то, чего вы хотели? Не потому, что боялись, что не получите, а потому, что боялись того, что произойдет, когда вы это получите? Вы боитесь потерять то, что у вас будет, еще до того, как вы этого достигнете. Склонность бессознательно саботировать свои собственные шансы на успех часто ассоциируется с теми, кто был брошен или потерял любимого человека в раннем возрасте. В-пятых, вам трудно сосредоточиться. Травма имеет множество разрушительных психологических последствий и нередко жертвы внезапно испытывают трудности с концентрацией внимания. Если у вас были провалы в памяти, часто теряете сознание, и вам трудно удержать ход мыслей. Возможно, это ваш разум взывает к вам о помощи, прося вас проработать вашу травму. В-шестых, вам трудно просить о помощи. Вам трудно открыться другим о том, что с вами произошло. Если вы пережили какую-либо форму насилия или плохого обращения, вам обычно трудно просить о помощи. Вы предпочитаете страдать молча, потому что боитесь обратиться к кому-то еще. Вы не хотите быть отвергнутым, отвергнутым, осужденным или восприниматься окружающими как слабый. В-седьмых, вы часто причиняете боль себе или другим. Обижаетесь ли вы на других людей? Когда испытываете сильные эмоции? Отталкиваете ли вы своих близких и изолируете ли себя? Когда вам приходится решать какую-то проблему? Если вы все еще страдаете от незажившей травмы, бывают случаи, когда вы можете вымещать злобу на себе или на тех, кто вам дорог. Вы становитесь эмоционально неустойчивым, неуправляемым и чрезмерно чувствительным. Вы выходите из себя, ломаете вещи и даже можете прибегнуть к самоповреждению. В восьмых вы боретесь с низкой самооценкой. Существует множество способов, которыми травма может исказить вашу самооценку, особенно если она коренится в раннем детстве. Жестокое обращение, оставление и пренебрежение – все это может заставить вас сомневаться в собственной самооценке. Вам трудно чувствовать себя хорошо, если насилие над вами совершил человек, которого вы любили. Исследования показали, что пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством часто страдают от низкой самооценки и чувством никчемности. И девятое. У вас есть необъяснимые психологические симптомы. Чувствуете ли вы себя более тревожной панически, чем раньше? Вам трудно чувствовать себя счастливее или получать удовольствие от того, что вам раньше нравилось? Вы потеряли аппетит или у вас проблемы с ночным сном? Согласно исследованиям, тревога, депрессия, диссоциация, деперсонализация, панические атаки, частые воспоминания, кошмары и эмоциональные расстройства часто встречаются у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Приходилось ли вам или кому-то из ваших близких переживать травмирующую ситуацию? Если да, то как вы планируете ее преодолеть? Если вы все еще страдаете от какой-либо затянувшейся психологической травмы, важно, чтобы вы обратились к специалисту по психическому здоровью сегодня и получить помощь, необходимую для выздоровления. Исцеление травмы требует времени и усилий, но оно того стоит, и это необходимо для того, чтобы действительно двигаться вперед в жизни и обрести душевный покой. Пожалуйста, поделитесь этой ссылкой с теми, кому по вашему мнению может быть полезно. Оставайтесь с нами и суперспасибо за просмотр!